Салют, друзья! Начинаем программу «Наука и искусство исцеления». Сейчас я хочу вспомнить интересные моменты моей жизни, чтобы не забыть. Это был 1973 год, и я был интернистом научно-исследовательского института имени Бехтерева. Вот. Это научно-светский институт. Пограничные состояния, психотерапия, лечение неврозов и пограничных состояний. То есть мы лечили неврозы, но не психические болезни. А Невростении, психостении, паранойи. Тогда, когда еще нет шизофрении. И когда человек может еще осознанно понимать и слушать и принимать окружающую среду нормально еще, то есть не совсем раздвоенная психика. Параллельно я учился у профессора Лебедя первой. Ленинградский медицинский институт и научно-исследовательский институт имени Бехтеря профессора Карвасарского. Учился я на отлично. Познакомился я с отличными врачами. Помню один врач-психиатр, молодой. Вот, психиатр, его звали Владимир. Его жена Наталья у них было двое детей. Так вот, Владимир потрясающий был как человек и как врач, которых я очень-очень редко встречал. Мы быстро подружились. Владимир работал в одной из клиник психиатром и ввел женщин, Женщин, значит, вторая половина беременности, по-моему, через три месяца после зачатия, и готовил их гипноз при обезболивании. Гипноз во время родовой деятельности. То есть, это его научный труд. Владимир меня приглашал и наблюдал, как он действует. Значит, задолго до того, как жениться уже в ней происходили схватки, его задача была не ускорять процессы, не замедлять процессы рождения, а именно помогать женщине устранять боль. То есть он как бы руководил и лучше значит, командным голосом управлял процессом деторождения. Повторяю, не мешал, не ускорял, не замедлял, а просто устранял все болевые ощущения. Во время гипноза можно менять пять органов чувств и отключать полностью уничтожать боль. И когда он мне это все рассказывал, я вспомнил, значит, сто лет тому назад все дентисты до Новокаиновой эпохи, вот, у них не было этих обезболивающих препаратов. И почти все каждый второй дентист владел гипнозом. И под гипнозом они делали экстракцию зуба. Под гипнозом еще в 18 веке хирурги, такие знаменитые хирурги, как доктор Брэ, даже делал ампутацию конечностей, рук и ног. И эти больные не чувствовали, потому что это было трансовое состояние. Полностью отключаются болевые центры. И это было уже доказано начало 18 века. Вот. Очень редко я видел труды, когда психиатры и психотерапевты занимались и управляли роженицем во время гипноза. Я подумал, есть ли что-то здесь противоестественно, Может ли рыженица иметь какой-то побочный эффект? Вот как я повторяю, с 1973 года. И я не нашел ни в литературе, ни в научной среде, ни у врачей, ни у известных психотерапевтов, чтобы правильное проведение родов и обезболивание родов во время гипноза было что-то неправильно или же против закона природы. Подумайте, друзья. Я работаю сейчас с очень талантливым и способным гипнотерапевтом, который закончил с отличием Университет психологии и гипнологии в Варшаве. Ну, сейчас успешно применяли. До этого я работал с другим моим учеником. Он сейчас очень занят, находится в Нью-Йорке, работает, значит, через интернет со всем миром, но я имею в виду всех желающих, которые ему звонят. Вот. Очень и очень успешный Последний раз я его спросил, он говорит, очень и очень много желающих. Вот. И я сказал, что есть ли разница между тем, когда к тебе приходят на прием, в офис, и если, или ты работаешь через интернет. Есть ли какая-то разница? Он сказал, никакой разницы нет. Даже по интернету намного легче и лучше чем если он ко мне приедет. Эффект такой же. Но лучше, даже лучше, если вы находитесь на расстоянии, не имеет значения, где вы. Самое главное, чтобы была связь слуховая, чтобы вы слышали. И для этого нужно диван, кресло и полное расслабление. И чтобы было тихо. Вот и все, Вот эти условия. А представьте себе, это же целая революция у вас. Ни крика, ни шума, ни каких-то стрессов, да? Роды проходят абсолютно безболезненно. Мало того, что рождаются здоровые дети, и это можно делать также через интернет. Принятие родов вот, и управление через вашу психику под действием гипноза. И это все реально, это не сказки. Я же это видел в своими глазами. Я же разговаривал с этими женщинами, и они все довольны и счастливы. Это было в 70 е годах. Здесь, в Америке, я не могу вам сказать, что были такого рода, но вы можете попробовать. Если они могли тогда, ведь это же его была специальность, Владимир. Обезболивание родов во время гипноза. Это было все официально. И он был настоящий врач, психиатр, психотерапевт. Удачи, счастья, здоровья. Если кто-то хочет э, отделаться от страха, отрицательных эмоций, патологических привычек, женских, мужских заболеваний, которые вы никак не можете осилить, есть у вас такой шанс и есть такая возможность. Я соединю вас с моим учеником, который сделает все возможное, чтобы восстановить ваше здоровье. И психическое, и физиологическое. Удачи вам и счастья!